Здесь солнце бьет с вершин лучами маяка, Над кишлаком корши зависли облака. И топчет караван столетнюю тропу, Вот так в Афганистан врывается в судьбу. И топчет караван столетнюю тропу, Вот так Афганистан врывается в судьбу. Над речкой какчой качается жара, И пахнут алычой горячие ветра. Под каской котелком дуреет голова Трещит под сапогом пожухшая трава Под каской котелком дуреет голова Трещит под сапогом сгоревшая трава Призраком воды дурачат миражи А сколько до беды, попробуй предскажи Но кто бы нагадал, что сбудется вдали А мы идем о горам в пятнадцать шуравей но кто бы нагадал, что сбудется вдали? А мы идем к горам 15 шуравей. Нам некогда глазеть на местный канарит. Нам вечером успеть на базу предстоит. Мы смоем пыли, пот и запах от ремней. И встретим Новый год в компании друзей. Мы смоем пыли, пот и запах от ремней. И встретим Новый год в компании друзей. И на мой вопрос зеленых новичков Поднимем третий тост без звона и без слов Начнет ночная мгла, надо модулем кружить Такие, брат, дела, такая наша жизнь Начнет ночная мгла, надо модулем кружить Такие, брат, дела, такая наша жизнь